Привет! Наконец-то вышло достаточно глав, где по полной объяснили, как работает и откуда взялась способность перемещаться во времени. В этом видео подробно расскажу о данной способности. Откуда появилась данная сила? В 271 главе было выяснено, что данной силой владел некий обезумевший дед, который рассказывал об этом всем, кому вздумается. По словам деда, чтобы получить способность перемещаться во времени, он убил предыдущего пользователя. Шиничиро взбесился и убил деда, по итогу получив эту силу. Затем Шиничиро, изменив прошлое, спас Майки. А поскольку он исполнил свою цель, Шиничиро пожать им руки передал силу Такимичи. Что же получается? Оказывается, чтобы передать силу, нужно всего лишь желание и только спустя долгое время плаксивый герой активировал данную ему способность что расстегнутый воротник и широкие брюки чё это за стремный хулиган как перемещаться во времени для этого нужен обладатель данной способности и триггер, который желает изменить прошлое. Таким образом, Такимичи смог перемещаться в прошлое из-за желания спасти Эму вместе с Наото. Также можно вернуться в настоящее с тем же триггером, пожав руку Наото, но уже в прошлом. Если же триггер исполнил свою цель, то вернуться в прошлое нельзя, надо искать нового триггера. К удивлению, в 271 главе Шинишира решил умереть и падая в воду, он переместился в прошлое без каких-либо триггеров, а вернулся в настоящее с рукопожатием. Санзу, хотя последний не успел дотронуться до Шничиро во время прыжка. Да, хорошо. Видение. Такимичи показал нам эволюцию данной способности, ведя ближайшее будущее, которое должно произойти. Он мог видеть то, что произойдет через час, а в последних клавах начал видеть атаки Майки заранее, тем самым уклоняясь без проблем. Благодаря этой обилке Такимичи был достаточно силен, чтобы дать отпор непобедимому Майки. Проклятие черного импульса. По каким-то причинам, после убийства того обезумевшего деда, Майки появилось нечто, называемым черным импульсом. По словам Шничера, это может быть кармой за убийство деда. Ведь дед проклял Шничера перед смертью. До конца непонятно, как этот черный импульс работает. Почему именно у Майки? По словам Манджера, проклятие повлияло на каждого, в том числе на Кодутору. А чего вдруг у Тарана такое же безумие, как у Майки. Возможно, Саус реально психически нездоровый, и вот и все. Майки уже никто не остановит. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Дополните, если что-то я не учел. И прочитав последние главы, я выяснил, что Шничера не так уж и слабый. Он очень силен. Но умер от одного удара. Ну, это ладно. До скорой встречи.